Их, чтобы такого придумать, если жена оставила вам в холодильнике красную рыбу, есть рисовая каша, что можно еще придумать и сделать? Пойдем готовить ужин. Че шипишь? Беги кушай, я тебе уже насыпал. Вот так вот остался один. А жена уехала. И говоришь, не надо меня, пожалуйста. Ничего, готовить. Я сам приготовлю. Вот, говорит, будешь ты тут это, как обычно, голодать. Чего я буду голодать? Очень даже не буду голодать. Я со своим... Другой, Крисой. Что-нибудь приготовлю поесть. Что-нибудь вкусненького. Для этого много ума не надо. Бери вот такую вкуснятину. Огурчик, бери рис и делай. А когда сделаешь, просто... Ложи, хорошо, хоть рыбку оставили. Ложи все это дело на тарелочку. И кушай. Это же как будто бы настоящие. Ну и конечно же, как будто бы настоящий соевый соус который открыть невозможно но ничего попробую раскрыть соевый соус это как майонез в нашей кухне который любые макароны исправят так вот даже хреновый очень хреновый соевый соус исправит любую пародию на суше как-то так. я думаю можно включить сериальчик взять какие-нибудь учебные палки и поесть чего это я должен голодным ходить спрашивается взял намотал заделал и все Интересно, а что они там сейчас едят? Наверное, какую-нибудь вкуснятину в дороге.